привет друзья сегодня я хочу рассказать про подводный мир изолятора молнии что такое изолятор молнии это у нас каменный уголь то есть пласт каменного угля это у нас Пласт каменного угля, а вот это у нас озеро. Вот. Пласт каменного угля она имеет метан внутри себя. Вот. Метан благодаря давлению, высокому давлению не дает энергии молнии пройти сквозь, сквозь метан, то есть когда идет э, гроза, энергия молнии падает, и эта энергия молнии распространяется по всей поверхности каменного угля и выходит там, где есть э, Допустим, хойные деревья, твердолиственные растения, вот, кустарники, травы, кактусы. Отсюда энергия вылетает, создает О3. То есть это у нас все имеет иголки острые края вот листья отсюда энергия вылетает свечение создается в темноте вот энергия вылетает создается много 3 много озона создается вот а остаточная энергия уходит под воду. Вода у нас как бы э, очень огромная, массивная. То есть она э, у нас играй, э, играет роль массы. Э, что такое масса? Масса это наподобие заземления, только она может принимать э, до определенного времени. То есть допустим здесь есть большой большой такой тыква или арбуз вот вот эти арбузы там тыквы они собирают себе вот эти энергию молнии то есть позитроны энергия молнии к ним поступает когда от них когда они собирают вот эти э, позитроны, от них выходят электроны. То есть плюс идет к этим растениям, а минус минус выходит. Вот. То есть э, этот плюс собирает. Вот этот плюс входит. Э, минус выходит вот этот минус собирает катионы водорода катионы водорода э, то есть вслед за позитронами плюсовыми электронами проникают катионы водорода вот куда идет плюс туда идут вот эти плюсовые молекулы это на самом деле удивительно вот если энергия отсюда выходит, плюсовая, к ним поступают анион гидрокарбоната. Анион гидрокарбоната проникает к растениям. То есть эти круглые растения собирают и водород, и анион гидрокарбоната. Вот этот водород и анион гидрокарбоната мы получаем за счет того, что энергия молнии распространяется через древесные угли. Древесные угли получаются при э, сгорании древесины, то есть вот эта древесина э, в пожаре горит, получается много древесных углей, через них энергия молнии распространяется. да? Вот. Но как я сказал, вода – это масса. То есть, это у нас масса. То есть, получается, когда уд ударяет молния, она распространяется, и вся эта поверхность заряжается энергией, а у воды как бы во время зарядки выходит много много электронов. То есть, как в этих маленьких арбузах, но с намного большим объемом. Вот. То есть, когда удаляет энергию молнии, э, вот это озеро собирает очень много вот этих э, позитронов. В то время от нее очень много электронов выходит. Вот эти электроны, вот электроны, вот от земли собирают вот эти вот эти э, катионы водорода. Вот, котлета водорода собирает. Вот. Теперь мы погружаемся под воду в подводный мир. Здесь под водой есть у нас э, рыбки. Рыбки. А еще есть у нас подводные растения. Вот эти э, травы, они имеют у нас корни, вот, имеют корни, вот. Вот через эти корни проникает вот эта энергия молнии. Она через эти корни проникает и выходит вот этих иголок. То есть, энергия вылетает. Вода, как известно, у нас является э, диэлектриком. То есть, э, она э, плохо проводит электричество. Ну, морская вода, она соленая, она хорошо проводит. Но озеро, на изоляторе молнии, это в большей степени пресная вода. вот. А пресная вода, если она чистая, она будет чистой. Вот из-за вот этих молекул, анионов, гидрокарбоната. Вот из-за чистоты воды... Энергия молнии не может распространяться через воду, да, вот. И поэтому вот эта чистая вода, чистая вода, энергию не проводит в таком, ну, хорошо не проводит, вот. А вот растение проводит, поэтому энергия молнии проникает вот именно через эти игольчатые подводные растения. Вот отсюда энергия вылетает вот то есть отсюда много энергии вылетает плюс выходит минус проникает то есть сюда проникает озерный минус вот этот минус собирает от леса много катиона водорода и этот водород собирается в растениях вот а растения съедают рыбки вот рыбки тоже имеют вот такие э, иголки вот сверху вот и как вот это все испо э, используется для рыбок я не знаю возможно они могут подниматься на поверхность воды, вот, чтобы от них тоже энергия молнии вылетала. Но они тоже стареть не будут, потому что они же кушают вот эти травы. А в этих травах будет содержаться, содержаться очень много катиона водорода. Катион водорода является антиоксидантом. Антиоксидант защищает организм от свободных радикалов. Вот. Таким же образом все вот эти растения, травы, они все тоже будут собирать вот этот катион водорода, то есть антиоксиданты. Если человек будет кушать, человек не будет стареть. Вот. То есть вот этот, вся эта вода, вот эта масса, когда она заряжается энергией, энергией молнии, Э, вот этим плюсом, да, от нее выходит много минуса, который собирает вот этот катион водорода. Катион водорода растворяется в воде. То есть э, эта вода будет содержать много-много-много катиона водорода. То есть вода является как бы у нас живой водой. А потом, после того, как энергия молнии разряжается, вот, энергия остается только в озере. Да? И таким образом озеро отдает электричество плюс. И поэтому она собирает вот эти анионы гидрокарбоната. Анион гидрокарбоната, проникая в воду, становится удобрением для растений вот удобрением для растений а также она может соединять тяжелые металлы тут допустим соединяется с железом вот и превращается в карбонат то есть почву и оседает на дне вот этого озера вот Таким образом, вот э, изолятор, молнии, э, изолятор молнии, она работает не только на поверхности Земли, но также и под водой. Если это видео вам понятно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.